Несусветная осень. Осень бледная, несусветная, Умножающая расстояние, Отравляет остатки желания Уведать, уведать. Души бедные, непобедные, Не пришедшие на свидание, Разделенные, не разданные. Значит, nice дай.